Приветствую вас, дорогие партнеры, гости и подписчики моего канала. А с вами Ольга Арзуманян. Я обращаюсь сейчас к людям, которые пришли в интернет за большими деньгами, которые разбираются в сетевом маркетинге, которые умеют просчитывать маркетинг, которым нужны жилье, машины или большие суммы для погашения кредита, ипотеки. К серьезным, адекватным и амбициозным людям, которые знают, что в интернете можно зарабатывать миллионы, у которых есть свои идея, у которых есть цель и своя мечта. А те, которые, люди, свято верят в заработок без вложений, проповедуют заработок без приглашений, которые видят во всем лохотрон, негатив и пирамиду, отключите нахрен ролик! И не смотрите дальше, он не для вас. А те люди, которые, ребята, умеете, работаете в сетевом маркетинге, которые а, знаете о том, что самые большие деньги можно заработать только в сетевом маркетинге. И я вам хочу предоставить вашему вниманию а, такую компанию, официально зарегистрированную, с документами, а, называется «Идеальный маркетинг». Многие путают с проектом «Идеал». Это совершенно два разных вида заработка а, в интернете. Наша называется «Идеальный маркетинг» компания. Компания официально зарегистрирована. Вы можете посмотреть документы. А, здесь все... Все есть полностью и регистрация, и дата. И можно проверить. Сейчас загрузится слайд, и вы посмотрите. Это полностью зарегистрирована официальная компания. Здесь можно проверить компанию. Есть те, которые работают в сетевом маркетинге, они знают, как проверяют, и полностью все. Здесь все, все официально, ребята. И все серьезно. Основатель, основана компания 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель нашей компании это Елена Евсеенко компания создана действительно с любовью, не только деньги вложены в нее, но еще и большая-большая любовь к сетевому маркетингу. Как вы видите, мы находимся на главной странице, а здесь у нас есть бегущая строка. У нас каждый день с понедельника по пятницу проводят вебинары. 19.00 по Москве, суббота, воскресенье, а у нас Леной выходной. Мы вдвоем ведем э, вебинары. А здесь бегущая строка. Вы всегда можете нажать на ссылку голубую и присоединиться к нам на вебинар. Итак, я авторизуюсь и немножко расскажу именно по кабинету. А кабинет у нас о, все автоматически, все настолько продумано, э, с, э, с такой любовью, и именно все везде. Настолько все сделано для партнеров. У нас пополнение подключены и вывод у нас денежных средств на Perfect Money, пайер кошелек Сбербанк, вплоть до того, что можно даже пополнять и выводить с карточки Тинькофф. Но нужно для этого связаться с Леной, с администрацией. У нас работает партнерская программа на три уровня в глубину это реферальные вознаграждения по 1000 рублей за каждого партнера поэтому здесь приглашать очень выгодно и мы с вами сейчас порисуем посмотрим маркетинг значит здесь у нас есть кнопочка где вы можете посмотреть слайды маркетинг очень хороший маркетинг все расписано все все настолько идеально, вот действительно идеально. В разделе Финансы у нас есть такие разделы: как сколько на баланс, сколько вы пополняли, сколько вы заработали и сколько выводили. Есть здесь отображаются все ваши транзакции. У нас есть внутренний перевод между партнерами. Он переводится с рубля. Я переводила, так что вот у меня есть даже и пополнение, и вывод я выводила. И теперь я вам вот могу показать о том, что все работает. Пополнение у нас работает с 50 рублей, вывод у нас 200 рублей, вывод у нас и в праздничные дни, и выходные. Поэтому все сделано настолько с любовью. Все для партнеров. Так что, ребята, я вас приглашаю к нам в компанию. Приходите, зарабатывайте. Я сейчас вам расскажу порисуем с вами маркетинг, чтобы вы имели представление, сколько вы здесь заработаете. Но сначала я вам познакомлю, сколько какой стол стоит. Я заходила на первый и второй стол. У меня уже, я дошла до четвертого стола. Вы можете начинать свой бизнес с любого стола. У нас любого стола открыт. Вы можете старт своего бизнеса. Вы можете и заходить с первого, и с первого, первый и второй можно делать со второго, можно с третьего, можно с четвертого, можно и с пятого, и можно с шестого. Здесь открытый любой стол. Поэтому работать здесь очень легко и очень денежно. Ребята, давайте с вами сейчас разберем маркетинг. И у нас трехуровневая партнерская программа. Согласитесь, эти очень многие люди говорят... Что юбка растет. Многие э, кидают рекламу и обещают обрезание какой-либо юбки. Но на самом деле чисто технически обрезать юбку это невозможно. Но у нас юбочка, она работает на нас, понимаете? И дай бог, чтобы она у нас с вами росла. Потому что эта юбка, это наша структура, которая нам приносит реферальный доход до третьего уровня в глубину. В нашем маркетинге нет ни одного минуса. И здесь огромное количество плюсов. Посмотрите, как работает партнерская программа. Это примерно три человека. Сейчас я вам порисую. Вот представьте, ваша первая линия, она реально без ограничений. Вы можете приглашать людей сколько угодно. С первого человека у вас всегда будет накопление, со второго – на вывод, а с третьего – переход в следующий стол. И у ваших людей будет то же самое. Если вы приглашаете 4, 5, 10, вы можете расставлять по броням в любое место. Если вы не ставите брони – пойдет расстановка слева направо на свободные места, то есть перед вами два пути, и вы в любой момент можете переходить с неуправления на управление в неуправляемом маркетинге. Такой возможности нету. И неважно, на какой уровень станет ваш партнер, от него начинает расти структура, вы получаете реферальные начисления. Ваш партнер, вас обогнал в другом проекте вы ничего не заработаете вы получите кучу разочарований здесь все ваши реферальные начисления сохранятся вы получите денежные средства за то что вы пригласили активного партнера здесь куча преимуществ дальше смотрите сейчас мы с вами перейдем на следующий слайд обратите внимание с какого бы стола вы ни начали движение, везде есть плюсы, везде есть начисления. Все, что здесь подписано зеленым, это ваша зарплата. Все, что подписано синим, это накопление. Посмотрите, всего 4, всего на первом столе, на втором, на третьем, на четвертом, пятом. Накопление. Красное ⁇ это переход. Все зеленое ⁇ это ваша зарплата. И даже у первого стола, обратите внимание, есть большое преимущество. Вы вносите в систему один раз полторы тысячи рублей. Согласитесь, это небольшие деньги. Но со второго человека вы их тут же возвращаете. Практически и риска-то здесь нет. Дальше-то вы двигаетесь уже из зарабатываемых денег именно здесь в проекте это же на самом деле очень круто и так под вас стал первый человек в накопление пришел второй вы вернули деньги пришел третий вы ушли в следующий стол дальше вы можете расставлять по броням и помогать каким-то определенным людям по вашему желанию можете не ставить брони и тогда будет система заполнять э, людей под вашими партнерами и ваши люди будут переходить по вашим броням следом за вами во второй стол. Таким образом, только помогая друг другу, вы поможете сами себе. Со второго стола начисляются реферальные начисления. Тоже обратите внимание, вот если бы их не было, вы бы разово получили на каждом столе сумму входа. Дальше, помогая своим людям, у вас бы не было интереса. Потому что вы за свою проделанную работу вот ничего бы не получали. Да, нужно людям помогать их двигать. Но согласитесь, гораздо приятнее, когда вы зарабатываете, ваши люди зарабатывают, и человек сверху, дружно, три уровня, все работают и зарабатывают. Вот оно наше преимущество. Первое стало «накопление». Со второго, да, вы не получили три, вы получили одну тысячу рублей. Встал третий человек, вы ушли в третий стол. Но зато помогая своим партнерам, как только у них закрывается второе место, если у вас три лично приглашенных партнера, вы уже получаете три, то есть уже четыре тысячи заработали, ваши партнеры перешли к вам. Вы получили здесь тысячу рублей. Нижний ряд заполняется. Вы зарабатываете 9 тысяч рублей. Ваши люди встали под ваших партнеров. Вы опять получили за каждого по 1000 тысячи еще плюсов. И таким образом на втором столе вы получаете уже 13 тысяч рублей. На третьем 13. И плюс клон вами управляемый, который идет во второй стол. И вы дальше также ваш клон будете продвигать по столам. В четвертом столе первый к вам пришел в накопление. Второй пришел вам уже тысяч сразу на баланс для вывода. Третий человек вам переход дает в пятый стол. Заполняется нижний уровень под каждым второй человек. Вам за каждого по 2 500. То есть доходность стола возрастает. За третий уровень опять вам 2 500, 2 вы получаете 37 тысяч на четвертом столе. Это хорошие доходы. А на пятом пришел первый в накопление, пришел второй, так вам сразу 10 на вывод. Третий человек дает переход в шестой стол. Нижний ряд заполняется под каждым второе место вам дает по 3000 Вы понимаете, что это расчеты сделаны просто на 3 человека? 3, 9, 27 и так дальше. А если у вас в первой линии, либо у ваших людей, большее количество людей, сколько тысяч упадет на ваши балансы, Здесь безграничные возможности. Итого, получается, на пятом столе вы зарабатываете 46 тысяч рублей, и плюс еще вами управляемый клон идет в третий стол. 2000 в накопление, потому что 24 и 24, 48 и вот эти две, вот они 50 тысяч рублей. А на шестом столе пришел к вам чек, вам 50, второй пришел. Вам 53 пришел, вам 50. И на этим доходы еще ваши не закончились. Они здесь только начинаются. Потому что как только к вашему человеку, вот стоит у вас три партнера в шестом столе, к вашему человеку встают люди, ему 50, а вам-то 3. Этому опять 50, вам опять 3. То есть вы еще 27 тысяч заработаете. А клоны двигаются по системе, вы постоянно здесь зарабатываете деньги. Это настолько уникальный маркетинг, поймите все это, прорисуйте, просчитайте и начните зарабатывать. Вот поверьте, идеальный маркетинг, он соответствует нашему названию. И вот смотрите, вариантов огромное количество, ведь многие желают сократить количество приглашаемых людей. Можно не входить в первый стол. Можно сразу начать с трех. То есть у вас получается 4 стола и зарплата. Не стали вы заходить во второй стол, начали движение с третьего стола. Перед вами три рабочих стола и зарплата. Не захотели вы с третьего стола, у вас есть желание зайти сразу с 12 тысяч рублей. Давайте посчитаем. Итак, вы один раз внесли 12 тысяч рублей, либо сами пришли до четвертого стола и начинаете приглашать людей. Первый встал в накопление, со второго вам 7 на вывод. Итак, вы получаете 7 тысяч сразу на вывод. К вам встал третий человек, вы ушли в пятый стол. Для того, чтобы у вас закрылся пятый стол, к вам должно встать в нижний ряд 9 партнеров. С каждого человека вы получите по 2 500. То есть 9 партнеров стало, это 3, это 9. Вы получили 7 500 и вот здесь 10, потому что ваши первые 3 человека перешли к вам в пятый стол, вы ушли в шестой. То есть вы заработали 7 500 и вы заработали 10. 17 500. Запомните вниз, либо только всего один раз 12 тысяч. Следующий уровень 27. Вы зарабатываете еще 2 500 рублей, потому что уровень закрывается. Здесь закрывается второй, еще 9. Итак, 22 500 плюс еще 9000 рублей. И первых три человека перешли к вам на шестой стол. Еще плюс 150 рублей то есть ваш доход составил сейчас 206 тысяч рублей согласитесь 3927 много ли надо здесь людей до да каждому по 3. 3 3 3 3 3 3 и вы в дамках 206 тысяч рублей в вашем кармане и на этом ведь доходы ваши не закончились они только начинаются потому что здесь согласно нашему маркетингу вот стоят ваши три человека ему 50 а вам еще три. Ему 50, вам еще три. Вы еще 27 тысяч получите. Да вот здесь, посмотрите, с пятого стола. Ведь от вас-то ушел клон. Куда? В третий стол. А здесь под вашими людьми люди встают, они ведь все к вам переходят. Вам еще тысяча, И у вас происходит открытие второго стола. И таким образом сюда встал человек, вы опять перешли в четвертый стол. Понимаете, движение здесь безграничны. С любого стола, начиная, у вас открываются все столы. Ваши возможности здесь реально без ограничений. Вы можете людей потом приглашать, опять же, в любой стол. Потому что, поймите вы, наконец-то, у нас на пути встречаются люди разные. Для кого-то полторы тысячи – большие деньги, для кого-то 12 – это малые деньги. Люди все разные, у всех разные взгляды, у каждого свое мнение. И для того, чтобы мы могли иметь подход индивидуально каждому человеку, у нас должны быть открыты все столы, и мы должны двигаться и зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Если только у вас возникают вопросы, не стесняйтесь звонить мне в личку. Я буду рада ответить на все-все ваши вопросы.